Глава 9 Прошло дней десять, каждый из которых заканчивался вопросами и ответами по теме Библии, собирая всякий раз все большее число желающих послушать о Боге или задать, напротив, каверзный вопрос. Утро нового дня не предвещало ничего особенного. Мастера уже два часа работали а во флигеле еще только готовили завтрак для них. Голубенко работал недалеко от входной двери, устанавливая лепку. Через Настеж, открытое окно он увидел вошедшего во двор Кольку в сопровождении ипана, направляющихся во флигель. Прошло минут двадцать. Колька уселся за столом напротив Наиды, насвистывая какую-то мелодию. Мирка помогала Насте на кухне, а Ипан, достав несколько патронов из пиджака отца, стал ими жонглировать. Юный танцор, глядя на патроны, перескочил взглядом на ружье, резко оборвав свой свист. В голову пришла рискованная мысль попугать наиду. «Ружье-то двухствольное, надо зарядить патрон в один ствол». Нацелиться на нее, а курок спустить другого ствола, вон пугается. Едва заметная улыбка пробежала по лицу, колька взял ружье. Нацелился на голову наиды, как бы стреляя, но услышал ее равнодушные слова. Гану-то не заряжено, не пугай. Чаоро, то есть молодой цыган, потянулся к патрону. Неудачно выпавшему из рук Ипана, Жонгляр хотел остановить его, но Колька шепнув ему что-то на ухо, беспрекословно достиг своей цели. На этот раз он выполнился точно так, как задумал, зарядил патроном один ствол. Наида все видит и навел ружье на двоюродную сестру. Наида, я тебя сейчас застрелю. «Прекрати, глупые шуточки! С ружьем не шутят!» — вырвалось из уст дочери барона. Ипан сидел равнодушно, предупрежденный о шутке, сказанной ему на ухо, наблюдая за реакцией своей сестры. Но, увы, шутка не сработала. Сработал механизм смерти человеку-убийцы от начала, сатаны. Иоанна 8.44, затмившего память юнца и спустившего курок как раз того ствола, где был заряжен патрон. «Бах!» — грянул выстрел. «А-а-а!» — -а -а! душераздирающий крик пронзил утреннюю тишину цыганского двора. В долю секунды из дома, где производился ремонт, выскочил Голубенко. Глаза его устремились к флигелю, откуда клубился дым. А выбежавшая в горячке Наида, из правого плеча которой струей била кров, успела только произнести «Дядя Андрей!» и, падая в руки проповедника, опускалась на землю. «Кто ее?» – растерянно прозвучал вопрос. Колька, прижавшись к стене, ерзал руками по ее плоскости, крича, плача и дрожа всем телом. «Дядя Андрей, я не на тот курок нажал!» Повторил несколько раз танцор, падая в страхе на колени. «Быстро бегите все за скорой помощью! Все! До одного! В разных направлениях! Все звоните! Быстро! Быстро! Быстро! Звоните!» Мирка рыдая кинулась к Наиде, и Пан в шоке метался от одного угла к другому, не зная, что делать. Только мастера сумели преодолеть страх и растерянность и выполнить нужную команду в эти трудные неожиданные минуты. Андрей, быстро вбежав в дом, сорвал первую попавшуюся на глаза простынь и, разорвав ее, на бегу крутил жгут, чтобы перекрыть выход крови. Наида лежала без сознания в луже крови. Перетянув рану, голубенку удерживал Наиду в таком положении, чтобы рана была в самой высокой точке. Кровь окрасила жгут, ручейками стекая между пальцами рук, зажавшей рану. Минуты через две дочь барона начала с глухим стоном корчиться в судороге. Теперь Андрей едва мог удерживать ее тело в таком положении, чтобы рана была вверху. Мирка, причитывавшая некоторое время над телом, теперь выбежала на улицу, крича со всех сил. Голубенко, стоящий на коленях, стал усиленно молиться о сохранении жизни угасающей звезды барона. Машина скорой помощи прибыла через семь минут. Больница находилась в двух километрах от места происшествия. Врач, проверяя пульс девушки, покачал головой, констатируя, безнадежно. По пути она скончается. Он стоял равнодушно, без движений, как бы дожидая ее смерти. «Чего вы ждете? Быстро везите в больницу! Это дочь цыганского барона! Если вы не сделаете все, что сейчас возможно, он вас перестреляет!» «Это же цыгане, вы понимаете?» – повелевал Андрей, как будто ему все было позволено. В две минуты носилки, на которых лежала бледная красавица, уже были установлены в машине. Андрей, несмотря на все запреты врачей, прижавшись в уголку, ехал в больницу, а через несколько минут, когда врачи убедились в совпадении его группы крови и пострадавшей, второй положительной, он уже лежал возле Наиды. Прямое переливание крови слышал он. Ах, вот к чему была моя молитва, которую я назвал странным лепетом. Теперь все было понятно, все, весь план Божий. «Вы донором были когда-нибудь?» – спросила медсестра. «Нет, никогда не был. У вас такие слабые вены. Вы кем работаете?» «Художником-оформителем». «Понятно. Тяжелее кисточки ничего не поднимаете, да?» Старалась поднять настроение врач. «Сколько? Разрешите брать крови?» «Максимум возможного. Девочка должна жить, слышите? Должна. А вы ей кем приходитесь?» Андрей на какое-то время задумался, но за него ответил старый седой врач. «Сейчас он все для него. Дай то Бог, чтобы не напрасно». «Дай, Боже, дай!» — присоединил свой голос Голубенко. Медсестра положила руку на сердце Андрея. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо». Через некоторое время она сказала, «Пятьсот грамм больше нельзя. Полежите теперь спокойно».